Давай, Не нравится? Ляк, ляк, расслабься, расслабься. В борьбе вот зажимает, он задыхаться как-то начинает. Раз, два, все, все, все. Сильно У -у. ноги болели. О, на место встала. Ну как, интересно? Да. Ну, сейчас постоянно вот так вот делают вот, mm -hmm. шеи как бы дискомфорт ага, ну, я, ну сядь ровно пожалуйста сядь ровно О. ну немножко видно у него шея вот так вот уходит вот он на одну сторону получается на правую сторону То есть, сядь удобно удобно сядь как тебе mm -hmm. удобно еще какие-нибудь жалобы у ребенка есть ну это с памятью вот память. да тяжело mm -hmm. в школе учителя mm -hmm. Еще на что-то сам ребенок жалуется на какой-то дискомфорт в шее, в области головы, шеи, грудного отдела, поясничного отдела. Или ну, он на бывает, жалуется? если в борьбе вот зажимает, он задыхаться как-то начинает. Ага. А он занимается борьбой? Ну, мы на самбо начали ходить, да. Угу. Сколько ходит? Ну, второй год. Сколько лет мальчику? 8. Беспокоит, я так понимаю, шея, угу. правильно? Да, голова болит, у него головные боли Давай, есть? было. было. Так, у него лобная часть, теменная. У тебя или болит, Теменная да? или затылочная часть. В, каком, в какой области у тебя болит голова, Булат? Виска. Ага, в висках. Болит сильно, давит тебе? А да. что колет. Как будто что-то колет. А. а, ноги еще. Вот почему-то вот у него это было в районе 4 лет где-то. Сильно mm -hmm. ноги болели. Сейчас вот... Вот недавно буквально, опять жалуются на ногу, а, просто... а какая ножка болит? Вот эта ножка. Просто, mm -hmm. а, ну, это вот просто вот плачет и даже пришлось марафен дать, что ночью немножечко смешно. Mm -hmm. а, а где боль. болит? В области колена? Они не показывает конкретно, не на mm -hmm. Просто Они нога. вот так вот. А, вот, вся что... ножка. Да. Mm -hmm. Давайте поэтапно сейчас разберемся. В шее что у него? так вот А, просто привычка. Это привычка у тебя или ты чувствуешь дискомфорт? Дискомфорт чувствуешь? А боли нет ушей? Боли нет. А плечики у тебя беспокоят? Плечики болят? Нет. нет. А локти? Нет. А кисти? Нет. Пальчики не имеют? Ну, вот ты значит, а, Ты просто дамы. их растягиваешь. Да. А. Ты бы их просто растягиваешь. Ты, значит, когда волнуешься, начинаешь так делать, да? Растягивай. Хорошо. А между лопаток болит у тебя? Нет. на это спине а здесь. вот здесь вот, да где мам пока не болит а поясничка нет. поясничка не болит хорошо а вот где ягодицы у тебя таз вот здесь тебя беспокоит ну, если когда ударюсь. какая ножка у тебя часто болит ну, вот а левая ну, левая редко а стопа болит на этой же стороне на этой ножке нет. Вы стояли, где-то наблюдались у ортопеда? Ну, нет, мы как... ходили всегда, просто ортопедические стельки. Массаж вам не рекомендовали или упражнения? Упражнения не давали. Часто жалуются именно только на правую ногу, боль у него или что? Да, не было, в последнее время опять не Опять? А какой период между вот жалобой был? Полгода, месяц, два, три? Ну, мне кажется, да, больше полгода. Где-то больше, больше полгода. Он не жаловался, сейчас опять начал? Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, с супругом ругайтесь при ребенке? Бывает такое? У нас вообще крайне редко, бывает, что мы mm -hmm. ругаемся. Ну, слава Богу, это самое главное, чтобы ребенок не зажимался. Это и психологическая травма, это все отражается, когда мама с папой два любимых человека, которых он очень сильно любит. Mm -hmm. вот это самое важное, чтобы не ругаться при детях. Дети они зажимаются, все втягивая в себя. Вот, и это отражается потом на опорно-двигательном аппарате у детей. Вот. Ну и, конечно, психика страдает. Самое главное не ругаться при детях. А вот что ты рекомендуется, что ли, да? вы можете попить, оно расслаб... очень хорошо расслабляет. Мышцы Да, А потом. Да, плюс еще... Нет, нет, нет, Пейте я тоже пью. Помогает работе желудочно-кишечному тракту. Посмотрю на тебя, повернись. Ножки вместе поставь стопы. Так, у него легкое искривление. Наклоняйся вперед ручками и ручками тянись к носочку. Вот так, вот так, не отрывай их. Да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. А теперь медленно вверх поднимайся, медленно. Медленно, медленно. Медленно, медленно поднимайся, выпрямляй, выпрямляй, выпрямляй, выпрямляй все. Постучи стопами так, раз, два, раз, два, все, все, все, все, и теперь вместе стопы поставь, О, и встань домой. Так, ну, вот это плечо у нас левое опущено, лопатка поднята вверх, не, не, не, ты встань, встань спокойно. Так, плечо опущенное, торчат лопатки у него очень сильно наружу. Надо укреплять зубчатые мышцы. Зубчатые мышцы они прижимают лопатки к спине. Такое упражнение, как подтягивание. Можно подтягиваться с пола. То есть перекладина, ножки на полу и он тянется. Угу. Спорт обязательно должен присутствовать сейчас в его жизни, потому что немножко вот искривление у нас. Он прямо вот грудная клетка вот сюда у нас уходит. Таз стоит на месте, но тоже кривоватенький. Все это поправимо, только нужно этим заниматься. Обязательно попасть к хорошему специалисту, плюс подключить плавание. Очень хорошо способствует и благотворно влияет на детей. Укрепляет именно мускулатуру. Вода имеет свойство как вытяжение. Ребенок находится в невесомости и будут хорошо укрепляться мышцы. Для того, чтобы симметрично все развивалось, асимметрии не было, нужно кидать и на правую, и на левую. Но это уже должен следить тренер. Mm -hmm. Следить и смотреть, чтобы он на одну сторону не кидал. Обязательно делать гимнастику для стопы. Специальные коврики. Они есть с тонкой щетинкой, с грубой щетинкой. Он будет включать мышцы стопы. 18-21 даже -21 года это выправить можно. Маленький, пластилиновый, он растет. И податливые мышцы, и костная ткань. Потому что ребенок сейчас формируется, растет. Вот этот момент надо не упустить. Да, вот в грудном отделе у меня немножко вправо. вправо уходит позвоночник. Здесь, посмотрите, здесь мышцы сплазмированы, mm -hmm. а здесь растянуты. Вот эту сторону надо укреплять, эту растягивать. Левую правую укреплять, левую растягивать. Видите, как в грудном отделе и вправо уходит. Вот сюда уходит. Тянуть эти мышцы. До. Выдох. Во, хорошо. Вдох. Выдох. Ох. Выдох. Хорошо. Вдох. Выдох. Хорошо. Расладь. Раслабь. Раслабь. Раслабь. Ох. А ты боишься? Это не нравится? Не нравится? Ляк, Ляк, расслабься, расслабься, расслабься. Сделай вдох. Выдох. Хорошо, молодец. Хорошо, молодец. молодец. О, все, все, все, все. О, ножки ровные. Ну как, интересно? Да. Да, тебе нравится? Ну какой ты молодец. Расслабь, расслабь. Расслабь не бойся. Молодец. Ну-ка, стисни зубки, убери язык. Нет. Ага. Зубки закрой. Закрой зубки просто. Все. Сделай вдох. Выдох. Ручку <свеч> <свеч> <свеч> <свеч> положи вот сюда. Сделай вдох, сделай Взял вдох, вдох, выдох, выдох, хорошо. Все, чё? Ну, какой молодец, молодец, настоящий богатырь. О, как пальчики хрустят у меня! Настоящий. Сделай вдох, вдох, выдох, молодец, вдох. Выдох. Молодец. Вот. Видишь, как руки трассат. Шейку расслабь. Сделай вдох. Выдох. Вот я шейку смотрю, смотрю. Вот. Молодец. Посмотри, что у меня там за спиной лежит. Что? Сделай вдох и выдох. Посмотри и скажи, что там лежит. Вот. Все. Морим ушки Ушки на месте или нет? О, на место встала. Все, все посмотрели. Молодец. Ах, ой, массажи головы, что -то. Ну, Теперь встань ровненько. Выпрямись весь. уже получилось, Санечка. Ты что, не нравится вода? Не нравится? Не очень? Не очень? Почему? Он же так классно купаться. Он купаться просто хочешь. любит, а в секции не а, в секцию не хочешь ходить, да? Молодец. Все настоящий джигит. Шея беспокоит, да? Вас? Не беспокоит или беспокоит? Что беспокоит? -то? Просто зрение. И рука бывает не, не, не имеет, когда шью, что-то делаю, вот постоянно ага. и по так. утрам ну, Вот у нас справа сейчас ушли, ушел. Первый, а то он. Глаза Зубы стиснули, язычок убрали. А -а -а. И посадиться потянуть. Угу. О, сейчас хорошо. Часа. Раз, два, угу. Остови, сто, бля, угу. Сделали вдох, угу. выдох. Стоп. Стоп. Стоп. Стоп. Стоп. Стоп. Угу. тепло пошло да? Во, высвободили вот сейчас здесь не больно вот. а здесь ну, вы чувствуете просто от пальца да? ага, здесь больше чувствовать ну вот кровообращение сейчас восстановили нервное окончание корешки высвободили получится как чувствуете Легко было это от того, что сейчас крово кровоток усилился mm -hmm. у вас. корешки освободились, и нервация нерва стала. Mm -hmm. ну, кислород стал поступать, головной мозг. Вы лучше себя чувствуете. Mm -hmm. Ну как? Классно. Mm -hmm. Значит, на самбо тренеру надо сказать, чтобы обратил внимание на броски. Чтобы почаще он Бросал и с правой, и с левой стороны. чтобы асим... это, симметрично развивались мышцы спины. Есть раздражительность у вас. Можете по какому-то поводу просто вот на ровном месте вспыхнуть, завестись. Там Бывает такое? Вот... На ровном нет. Нет, да? Так, пропить хилатное железо. Витамин D. Ну, у нас так, как сейчас солнышко, очень мало. Желательно пропить. Вам 5 капель. Ему можно одну или две капельки в день. Пять капель, как взрослый человек, можно пропить. Здесь вот как раз вот у нас указ по физической нагрузке. Почитайте внимательно. Uh -huh. И даже он их может выполнять, и вы выполняете. Вообще, самое хорошо, это с 17.00 до 19.00. Но если вы в это время не можете, ничего страшного. Uh -huh. Можете его выполнять в то Время, которое удобно вам. Скипар-скипидар. Скипидарная эмульсия, она уже разведенная, готовая. Так, скажите, у вас сердечно-сосудистых заболеваний <с нету? парикоза <с> нет у вас? Нету. Набирать ванну 40 градусов. Итак, пачку соды покупаете, высыпаете всю ее в ванну и два колпачка вот этой водной эмульсии. Погружаетесь в ванну. Все остальное, затылочная часть, черепа погружается. Если ножки не вмещаются, Пусть торчат. Вынырнули, ножки опустили. Тоже полежали минут 7. И таких ван принимайте 10, 10 приемов через день. Вытяжка из корней синюхи она сильнее родственника Валерианы в 10 раз. Значит, принимать по чайной ложки перед завтраком, обедом и ужином на стакан воды. Чайную ложечку и выпиваете до еды. Только мне или ему тоже? Ему тоже можно. Пол чайной ложечки вот. утром и вечером. Успокаивать снимать раздражительность, вот сон хороший будет. Но вот, пол чайной ложечки. Uh -huh. Возьмите три больших банных полотенца uh -huh. и три их смотайте в каждый валик. Один валик под колено кладете, второй под поясницу напротив пупка или чуть выше пупка. Uh -huh. Третий под шею, под голову кладете uh -huh. и так таким образом расслабляетесь, лежите 15 минут. Лежание у нас будет от 10 до 15 минут. Нужно делать постоянно. Также я вам порекомендую купить подушку Мейрама полукругом. И подкладывайте. <связать> Значит, на одной деревяшке вам будет больно очень спать. Подложите в 4 или в 5 слоев сделать с полотенчиком и положите на эту подушечку. И начинайте. Подложили под поясничку. Хотя бы по минутке лежите на каждом отделе. <связать> Минуточку полежали, продвинули. Минуточку пролежали, подвинули. И по всему позвоночнику вот так продвигают подушку Мейрама. Я вам еще порекомендую принимать рыбий жир омега-3. Будьте здоровы, берегите. Тебе приседать дома, отжиматься и качать пресс. Обратные подтягивания делать. Подпишитесь на наш канал, чтобы не пропустить новые видео.